Сегодня в программе. Моделируем резьбу во Fusion 360, параметры печати для укрепления, горизонтальная печать резьбы для еще большей прочности, ухваты. В 3D печати резьбы нет ничего сложного. Небольшие трудности начинаются, если напечатанная модель должна быть совместима с доступными в магазине. Я работаю в программе Autodesk Fusion 360, у которой очень гибкие условия лицензирования и в большинстве случаев на практике она просто бесплатная. Экспериментировать будем на резьбах 1,4-20, 3,8-16 и 5,8-27. Первое значение это диаметр, второе количество витков на единицу измерения, все в дюймах. Печатать будем из пыла пластика. Заготовку для болта можно сделать из двух цилиндров, помещенных один на другой. Выбираем цилиндр, плоскость Z, задаем диаметр и высоту. Снова выбираем цилиндр, ставим его на первый, Фьюжн подскажет где центр. Единственное требование – диаметр нижнего цилиндра должен быть больше и диаметра резьбы, и диаметра верхнего цилиндра. Заготовку для гайки можно смоделировать из цилиндра, сделав в нем отверстие. Проследите, чтобы отверстие было сквозным, если это необходимо в проекте. Здесь тоже важен только внешний диаметр. Для нарезки резьбы во фьюжене есть удобный инструмент Фред. Выбираем его и необходимую поверхность, внешнюю или внутреннюю. Обязательно ставим галочку напротив MODELD, иначе резьба не нарежется. Full length по ситуации. Если резьба нужна только на отдельном участке поверхности, можно настроить отступ и длину резьбы. Тип резьбы в нашем случае Unified Screw Frets. Size – это диаметр, и он не обязательно должен совпадать с диаметром поверхности, поэтому диаметр верхнего цилиндра и отверстия были не критичны. Только не превышайте диаметра, обусловленный выше, иначе наткнетесь на ошибку. В графе Designation можно настроить шаг резьбы. В нашем случае необходимо 20 оборотов на дюйм. Класс точности определяет расстояние между поверхностями внутренней и внешней резьбы. Чем ниже класс, тем больше расстояние. Я советую выбирать посвободнее. Направление резьбы, разумеется, правое. Все то же самое повторяем для второй поверхности. При вертикальном срезе видно, что Fusion оставил пространство между поверхностями, но на большинстве FDM принтеров этого будет недостаточно. Для решения этой проблемы выделим две поверхности, самую внутреннюю и одну из наклонных, и задавим командой Press Pool на 200 микрон для обеих моделей. Я долго искал правильные значения и дошел до этих. В вашем случае они могут немного отличаться, но хотя бы будете знать от чего отталкиваться. Все можно выводить в слайсер. Заполнение выше 15% нам не потребуется, а прочность модели в данном случае советую улучшать количеством периметров. Толщина слоя меньше 200 микрон в данном случае не обязательно. При соблюдении всех указанных условий полученные модели должны быть совместимыми друг с другом и существующим железом. Основной недостаток подобного метода при приложении большой силы модель может сломаться между слоев, так как из-за особенностей в печати горизонтальная порчность модели значительно превосходит вертикальную. Это можно попробовать частично вылечить более высокой температурой сопла, но в какой-то момент придется пожертвовать общим качеством печати. Намного эффективнее печатать резьбу горизонтально. Для этого нарисуем простой скетч на одной из поверхностей команды Center Rectangle прямо по центру и команды Extrude срежем верхние грани. Опция Extend to Objects срежет грани по всей длине. Теперь командой Align правильно расположим модель в пространстве. Выбираем грань, которая должна быть нижней и плоскость Z. В такой конфигурации слои проходят параллельно направлению резьбы и должны ее укреплять. Существенный недостаток подобной геометрии – сильное падение разрешения. Детали меньше диаметра сопла практически невозможно напечатать в горизонтальной плоскости, тогда как в вертикальной можно менять толщину слоя. У наших подопытных шаг резьбы составляет 1.6, 1.3, и 1 мм, что оставляет примерно 4, 3 и 2,5 степени свободы плюс обязательный внешний радиус закругления углов 0,2 мм в стандартном сетапе с соплом 0,4 мм. В самом оптимальном случае проблем особо не наблюдается. В самом худшем геометрия резьбы практически отсутствует. Промежуточный вариант не отличается хорошей воспроизводимостью, но иногда пользоваться можно. Так что без дальнейшей оптимизации я не советую горизонтально печатать функциональные модели со степенями свободы геометрии меньше 4 при горизонтальной ориентации внешней резьбы может возникнуть также проблема нависаний, которая легко решается в первую очередь настройками слайсера, такими как обдув модели и температура сопла. Но можно слегка подправить модель, вырезав в ней небольшой блок. На этом с самой резьбой все. Но я еще хочу показать, как делать ухваты. Обычные шестигранные шапки делаются очень просто с помощью скетчей команды «Полигон». Просто выбираем 6 сторон и нужный диаметр. Единственная доработка, которую я хотел бы сделать – чуть скруглить края. Вариант, которым я пользуюсь чаще всего – вот такие каналы. Скетч, квадрат и круг на краю. Экструд. Я предпочитаю делать Extend to Object и оставлять offset равный толщине слоя для лучшей адгезии. Создаем ось сквозь центр и выстраиваем круговой шаблон. Самый продвинутый вариант скорее декоративный. Для него понадобится нарисовать спираль. Но сначала создадим ось сквозь цилиндрическую модель и угловую плоскость через эту ось. Теперь сама спираль. Тип, высота и шаг для удобства, хотя можно любую другую. Направление не принципиально, диаметр задаем равный диаметру заготовки. Высота по всей модели. Шаг примерно в 8 раз больше диаметра. Обратите внимание, что знак у значения шаг должен совпадать за знаком у значения высота. Секция – внутренне направленный треугольник. Позиционирование секции – центральная. Размер секции – 3 мм. Операция – вырезание. Заканчиваем спираль. Зеркалим фичу от плоскости и выстраиваем круговой шаблон. Фичи, спираль и зеркало, ось только что нарисованная, тип полный круг. Количество подбираем хоть на глаз, оптимальное опять-таки с точки зрения горизонтального разрешения. Compute Option в данном случае сильно ни на что не влияет. Отмечу, что подобная последовательность операций может нагрузить расчеты больше обычного при внесении изменений в древо истории. Один из самых полезных вариантов делается до безобразия просто. Скетч, два круга, прямоугольник труд и набор скруглений. По желанию можно слегка усложнить. Заключение об артефактах печати портящих резьбу. Я сначала думал, что стринг сильно жизнь попортит, но даже при плохих параметрах любой гайки сопли легко снимаются. Намного неприятнее слоновья нога, сказывается на вертикальной внутренней и горизонтальной внешней резьбе. Легко решается, особенно в первом случае, команда Extrude с коническим углом минус 45 градусов и расстоянием в пару слоев. Но лучше всего решить источник проблемы в слайсере или железных. Разумеется, важно откалибровать оси передвижения принтера по всем осям заранее, это должно входить в вашу программу регулярного поддержания состояния аппарата. Все в этом ролике началась из пыла а пластика и он довольно жесткий. Именно жесткий, не путать с твердостью. Разумеется, стоит поэкспериментировать с 5G, нейлоном, подипропиленом, ультемом и прочими экзотическими материалами, но это не сегодня. И отвечу на вопрос, зачем вообще нужна резьба из пластика? Чаще всего как временная, пока ждешь посылку или наличие нужного переходника в магазине. Но иногда случается, что каких-то переходников просто не существует.